Уважаемые коллеги, из 25 депутатов Совета Песня Баланси. На заседании сессии у нас присутствует 18 депутатов. Отсутствует 7. Согласно пункту 249 регламента, сессия является в правомочной. Какие будут предложения по открытию сессии? Кто за то, чтобы открыть сессию? Прошу голосовать. Кто за? Против? По Поддержался? Сколько присутствует? 18, 17. Уважаемые коллеги, у нас в период сессии, сессии между сессиями отметили день рождения депутаты. У нас сессии давно не было. С июля месяца давайте поздравим с днем рождения. Это у нас Сергей Алексеевич Анават Шаталов отмечал с день рождения. Сергей Иванович. среди рождения, Ибас Алаев Уважаемые коллеги, для ведения сессии нам необходимо избрать Секретаря сессии, счетную комиссию по кандидару. Секретаря какие предложения? Она он еще есть, опаздывает. Нет, нет, нет, нет. Наталья Сергеевна, Рамотина предлагает. Нет, нет. Не будет ну кто Секретарь. Марина Владимировна. Марина Владимировна. Скибо он активен Кто за то, чтобы секретарем сессии забрать? Марину Владимировну прошу голосовать. Кто за? Открытое письмо писал не Кто нет. против? Держался И При счетную комиссию Наталья Сергеевна и Сергея Сергеевич Шаталов. Кто за отдельной телеграфу, кто, кто за Кто против? Держался понимается. Уважаемые коллеги. Рассмотрение выносится проект повестки дня 7 сессии. Проект повестки у вас у всех на руках. Проект повестки дня был опубликован в газете «Бородневские ведомства». Приложение муниципальный листов номер 52. 22 года. Кто за то, что принять данный проект повестки дня за основу, прошу голосовать. Кто за? Кто за против. сдержался. Изменения и дополнения будут повестки, повестки дня? У меня будут изменения. Вы помните, у нас все на комиссии рассматривали данный вопрос. В период после Совета председателей в Совет депутатов был внесен вопрос о внесении изменений в решении Совета депутатов города Бараминска, Бараминск районной Сибирской области, от 7, 9, 10 номер 367 о порядке управления распоряжением имуществом, находящимся в собственности города Бараминска, Бараминск района Сибирской области. Данный вопрос был рассмотрен на профильном комитете, на общей комиссии. Я предлагаю включить его девятым 9 в поездку дня. Кто за данное предложение, прошу голосовать, то за, против, Воздержался, принимается. И в целом, кто за то, что принять повестку дня в целом, прошу голосовать, то за, против, Воздержался. повестка, принимается. Перейдем к вот У нас первый вопрос о внесении изменений. В совета депутатов города Барабинска, Барабинского района Сибирской области от 28, -го, 12, -го, 21 -го, Номер 21, объявление города Барабинска, Барабинска района, Сибирской области, на 22 планы плановый период 23 -й, 24 -й годы, докладчик Ольга Николаевна Морозова. Уважаемые коллеги, данный вопрос был рассмотрен на профильном комитете на общей комиссии. Есть необходимость докладывать, либо перейдем к вопросу. Вопросы? Вопросы? Пожалуйста, вопросы Ольга Николаевна. Нет вопросов? Пожалуйста. Ну, мы ждем. А что за... Публику ждем. Когда вопросы будут. Вы ну, всегда говорите, что много вопросов. Вот мы ждем, чтобы все задали. Чтобы ни чьи права не ущемлялись. Так ну, мы хватит-то и Йодочки. Задавайте вопросы. -то. Вопросы а? были заданы на комиссии. Это кто там говорит? Задавайте, Существует. задавайте. А вы говорите? Ну, какой бы вопрос а? задавали? Понятно. Вы по освещению задавали. На ремонт муниципального имущества плюс 245. Какое имущество это подлежит ремонту? Скажите, А это были нарушены при работах газовые сети. Аварийные работы были какие-то. И там организация собственного силами из вот этого восстановила. Эти сети. И вот сейчас он за это все. Понятно. Так, тут, дальше идет у нас на оплату исполнительного листа по возмещению расходов за проведение судебной экспертизы по объекту устройства Спасибо. тротуара. А что там не так с Ну вот приложение у нас идет в этом в повестке. Пояснительная записка и приложение, там исполнительный лист был по возмещению расходов за проведение судебной экспертизы по объекту устройства тротуара улицу Луначарского. А, Луна а, его там не принимали же да, и... судеб с подрядчиком, что заключение было контроля вот, надлежащего качества, поэтому дело не обратились кредит. в арбитражный суд, да, дело было в суде, поэтому не да? Да. Так, вот уменьшение расходов по благоустройству дворовых территорий Вильяновская, 20 за счет местного бюджета, уменьшение, у нас идет 826 тысяч. Потому что когда э, торговались, э, нам э, было запланировано больше сообластного федеральных бюджетов, А когда пришел бюджет на 2022 год, да. там не хватало оплатить по контракту. И нам пришлось добавить деньги с местного бюджета. Затем нам эти деньги восстановили с областного бюджета. Вот там рядышком уже написано. Вот. Областной, федеральный восстановили, поэтому мы местный бюджет уменьшаем. Там софинансирование у нас должно быть 1,9%. Вот. А с областного, с федерального, точнее, контракт. Понятно. Так, и последний у нас вопрос. У нас тут коммунальные услуги. Меня интересует, у нас есть здание Ленину 130, оно признано аварийным и подлежащим реконструкции 2008 года. Вообще, собственник администрации, кто оплачивает коммунальные услуги 2008 года? По этому зданию? Жильцы, которые там проживают. А проживают жильцы? Оно признано аварийным. Ну и что, если Там времени? две семьи живет, две семьи, насколько мне известно, 25 комнат. Кто вообще оплачивает коммунальные услуги. Вот у меня смог прокачать бумагу. 10 миллионов 196 долгов. Это в рамках гражданского если дела. Если кто проживает, Ну вообще, кто оплачивает? Администрация оплачивает. Администрация, коммунальные услуги. И вот этот миллион... За, за свободное жилье, где не проживают... А если проживают, там квартиры, я говорю, съемщики есть. Но два человека живет, не за свали, должны платить. Я говорю, Далее кто оплачивает? Да далее. Не оплачивает. Миллион сто девяносто шесть. Собственник несет. Ну, мы не оплачивали пока. Вы еще ничего не оплачивали. Никогда, с 2008 года. То есть, э, подождите, а за тепло? Ну, хотя бы за тепло, я понимаю, там воды нет, туалет не работает. Там крыша уже развалилась. Ну, 14 лет стоит здание. Вот вы свой дом бросьте, он через 14 лет развалится. Любое здание требует, понимаете, постоянно текущий ремонт. Любое. 14 лет стоит и разрушается здание. Вы не оплачиваете. Нет, мы не оплачиваем. За тепло. Вам ответили. Еще вопросы mm -hmm. будут? У меня вопрос, знаете, по... по... На субсидии, на реализацию мероприятий в программе «Барабец» примут автоприменную дорогу 14 миллионов 141 тысяч рублей. На какую дорогу пойдет? Это не на дорогу, это на пешеходные переходы. 24-й год, да? Да, 23-й, 24. а, 24-й, да, все на пешеходные переходы. Да, все на пешеходные переходы. <связь> Конкретно какие пешеходные? А, да. Это а, не, скажешь, не на... по мне вопросу. Ну, ну, а, ну, это... И смотрите, вот, <coughs> Артем Ильич, и вот доходы по платным услугам профилактории Бараба <coughs> плюс 2 миллиона 562 тысячи, это получается их доход, <coughs> Да, их да, доходы. Да, и, да. да. и вот э, здесь же расход получается на 2022 год 2 миллиона 562 тысячи, то, то, то есть они нам додали, мы здесь же обратно вернемся, правильно? Да, да. Да, да. Ну, они слышу. в рамках какого-то пешеходные перехода, они в рамках какой программы по безопасности дорожного, безопасности конечно. дорожного движения, да, да делают. Тротуары конечно, также, конечно. да, или тротуары нет? А, да. Можно и тротуары делать. По этой, по, этой, без... программе. По этой же программе, да. Да? да, но только у нас их нет. У нас на три года запланированы mm. Пешеходные переходы Ну это я понял. Вот тут задавали вопросы, видите, Наталья Алексеевна, с тротуаром. Это вопрос больше. Скажите, вот доходы от, возмещения расход... Ой, доходы от аренды земельных участков муниципальной собственности 60 тысяч, я просто здесь не могу найти, доходы от, от аренды земельных участков, они где у нас отражены? Нет, спасибо. это же дополнение. Это, это, это же не весь бюджет. Угу. Скажите, пожалуйста, от Покирова, который вот земельный участок на 2 миллиона 700 тысяч, которые ну, сдали в аренду, там выплаты полностью прошли, погасили они арендаторы? Да. То есть полностью погашены, включает. Ну, полностью или нет, я не знаю, но знаю, что наступала большая сумма. Угу. Хорошо, спасибо. Еще будут вопросы? Пожалуйста, писать. Желающи выступить. Пожалуйста. увеличение бюджета в общем-то увеличение произошло тут благодаря депутату законсобрания Франчу относительно дороги там 8 марта у нас потом детские площадки ну, благодаря им Но меня больше интересует вопрос дороги, строительства дорог у нас было выделено около 10 миллионов Здесь публично Роман Валентинович нас уверял, что депутаты сами распределяют. Поправьте меня, если я что-то путаю. Но я думаю, я не, ничего не путаю. Но кто выделял, куда выделяли деньги? Ничего не выделялось. Никто не делил ничего. как Роман Валентинович нам пояснял, мы еще с ним спорили, каким это образом будет выглядеть. Но он меня замерил, что депутаты сами распределяют. Год заканчивается. Никто ничего не распределял. Куда ушли деньги? Вопрос задается открытым. Я бы хотел, чтобы Роман нам здесь публично еще раз пояснил, куда ушли 10 миллионов. Это первое. Теперь относительно оплаты коммунальных услуг тут у нас. Я уже задал вопрос. Миллион вот у меня это, миллион 162 шестьдесят тысячи двести с 2008 -го года, ой, с -го года признано аварийным, И долг капает. Никто не оплачивает. Тепло идет. Причем отапливает ромашенко, отапливает воздух. Но вы представляете, здание разрушено две семьи. Там все, все разбито, все разрушено. Не утеплено, ни крыша, ничего нету. Топит и топит, и реконструкцию не делает. Нет. Вопрос остается открытым тоже. Почему? Непонятно, почему не делают 14 лет реконструкции. У нас, по-моему, если мне память не изменяет, тысячу человек стояло нуждающихся на улучшении жилищных условий. 25 ком. Никто. А деньги, по... а деньги идут. Кто-то же оплачивает. Хоть нас уверяют, но так не бывает, чтобы бесплатно топили. Я первый раз вижу, МУП ЖКХ платит бесплатно. Это как так? Может нам Ромащенку пригласить? Он нам объяснит, почему они бесплатно топят. За счет чего топят? Тоже история остается открытой. И таких вопросов куча. На сегодняшний день у нас идет увеличение. Но идет таким образом, можно сказать, очень медленно. За 9 месяцев мы, получается, по-моему, второй раз все вносим изменения. Поэтому нужно эффективно расходовать бюджетные средства. Все же, видите, тут задают вопросы относительно освещения, задавал Игнатов, который говорит, ну, здесь нет, здесь нет освещения, это я для вас говорю сейчас. Вам надо посмотреть, на освещение выделено 6 миллионов. И прежде чем задавать этот вопрос, нужно разобраться, куда идут эти 6 миллионов и на что они идут, куда администрация их тратит. Не просто провести освещение по улице, там много затрат. Теперь относительно тротуара по улице Ленина. Наталья Алексеевна постоянно задает этот вопрос. Почему есть проектно-сметная документация, но нет тротуара? Проектно-сметная документация без наличия бюджетных средств не может быть исполнена. Этот проектно-сметная документация была сделана в 2012 году. И она идет от Майского и до Ленина один. Тротуар должен быть. Кстати, он когда-то был там. Я сам ходил по этому тротуару в первую школу. Ну. Олег Владимирович, вы должны объединить усилия с Басалаевым и добиваться, чтобы выделялись бюджетные средства на этот тротуар. А не просто задавать вопрос на слушание. А, у, у меня все, коллеги. Желаешь? Что... Подожди минуту. Посидишь? А, нет, ну, ну давайте, попросим. Давай, нет, сейчас давай. слова выступит, подожди минуту. Подожди минутку, буквально. Я Артур Ивановичу закрою вопрос, который у него все это на протяжении всего лета открытый, открытый, хотя 15 раз уже говорил, говорим на сессии. Значит, я не отказываюсь от своих слов <къех> о том, что делить будете депутаты вы, да? Точнее, не делить, а уточнять, какие объекты строить. Так вот, вы, наверное, прекрасно знаете, вы на каждой сессии здесь находитесь и сидите, что на стадии соглашения, подписания соглашения между Министерством транспорта дорожного строительства о выделении города Барабинске субсидии на 22, 23, 24 года, одним из условий соглашения было выполнение деньги полностью 100%. Приполнение... Значит, Президентского указа о приведении пешеходных переходов в соответствии со стандартами. И поэтому все деньги, которые пришли по дорожному фонду, были направлены именно на приведение пешеходных переходов в соответствии со стандартами. То есть Эти деньги на вы потратили? Совершенно туда. верно. Совершенно верно Поэтому это, это на каждой сессии говорим, говорим. Я закрыл этот нет, вопрос? Нет, тогда надо было сказать, депутаты, делить ничего я не будем ну, ну. а Я, вот первый я раз... закрыл вопрос Валентинович, Я закрыл вопрос Конечно, закрыли Я Спасибо. просто говорю, я первый раз и все остальные Спасибо. Мы говорили, вам надо было сказать Деньги никто делить не будет это Распределять, и... распределять, и... распределять. Денежные и... средства пойдут По указу президента на безопасную Дорожную Костаней, пожалуйста. Как говорил? Да там ну, идите, проходите. Там человек, вовремя, проходите, проходите, проходите, Кто вы, вы, вы, выгоняете? Вы первого вы Костаней, он может. То выходите, то заходите. Вы тоже. первый подняли. Я первый. Я выступление я же прокурору обращаюсь, здесь прибыло средства массовой информации, официально аккредитованы с направлением от официального Не Офи Официально с направлением, значит, СМИ. Значит, представитель Совета депутатов Иванов отказал в этой возможности СМИ участвовать в этой сессии, вести видео, фото и фиксирует то, что происходит. Поэтому я этот момент зафиксировал, сегодня направлю, значит, обращение в прокуратуру о недопущении подобных э, случаев, потому что э, это не, как говорится, не ваш дом. Конечно. Ваш дом в другом месте. Мы работаем в соответствии с регламентом. Вот, уважаемые коллеги. уважаемые. коллеги, регламенте сказано, нет только СМИ. Данная СМИ не аккредитованы. Все. Прокуратура даст правовую оценку, Ваши действия. Я уверен, что абсолютно на сторону людей. Уважаемые коллеги, мы сейчас обсуждаем бюджет. Вспомнили уже 2012 год, 2015. Все по чего только можно было здесь. Вспоминать. Но все, причинно-следственная связь, на самом деле, она очень простая. Это руководство нашего города и его отношение к бюджету. Мы сейчас изыскиваем деньги на какие-то лавочки, на песочницы, на турники, на таблички для подъездов. Собираем деньги на жители, на фонтаны, на карусели, на все остальное. Просто, чтобы нормально жить, существовать в этом городе. Но, к сожалению, ничего не получается. Потому что отношение к бюджету а, никакое. А, я это каждый раз доказываю, но депутаты категорически отказываются слушать. А, давайте вспомним про бюджет. Давайте вспомним про нашего Максима Анатольевича Обсянникова, который сейчас должен бюджет, очень много-много-много денег. А развелся с женой, продал машины, переписал, не платят. Сполнительные листы лежат по году в суде, администрация никаких мер не предпринимает взыскание. А, очень показательно на самом деле. А, ущербы от действий администрации очень великие. Это и по земельным участкам, и по а, строительству вот этого нашего нового аварийного жилья, как говорит президент. Давай, по существу вопрос, по мне, существу вопросов. Не надо меня это по существу компания уже прошла, давайте это по существу вопросов. вопросов. Это мы не существу говорим, вопросов. Мы говорим о бюджете. Здесь внесение о внесении в бюджет Вопрос. Значит, уважаемые, вам уважаемые потому, коллеги, если вы не будете выступать по существу, я не вижу вас слова. У нас бюджет м, катастрофически пустой. Причинно-следственная связь, я вам еще раз говорю, она понятная. А, максимум сейчас присутствуют депутаты, которые радуют своих избирателей машины шлака, гвоздем, вбитые в доску. Поэтому вот радуются наши жители. А, теперь говоря о бюджете, а, мы сейчас принимаем изменения, в том числе повышение заработной платы, вот а, человеку, который постоянно меня перебивает не дает сказать и не пускает средства массовой информации. Это не только мне, кстати, мечты, а, Я против, а, против рядовых сотрудников, которые поставлены в такое положение, и против работяг, который работает и управляющей компанией, и в, компании, и в ничего не имею против. Они выполняют свою работу так, как могут. А, нам нужно вообще что-то делать на самом деле с этой ситуацией. Вопрос назрел, очень остро. А, и я вот сейчас говоря о бюджете, предлагаю депутатам городского совета обратиться в Генеральную прокуратуру Краснову Игору Викторовичу. Представитель прокуратуры присутствует, и я подготовил официальное обращение с просьбой дать правовую оценку всем действиям администрации, не только Овсянникову на сегодняшний день, но ну и вот Суслову Евгению Валерьевичу, сидящую в последнем ряду, принимающего участие в 2 Толстого 18, Г, и на октябрь 65 Уверяют, что, это, что, что, что этот дом разрушился. Вы не поступили не за верное право. Я делаю второй замечание. Ассоти на Эта администрация наняла своим действием Урод бюджета города Баранова. Уважаемые коллеги, вот как схемами, вот здесь если депутаты являются председателем схемами. Уважаемые которые коллеги, которые земельные участки просто да. разбазариваются. Вместо того, чтобы строить для людей по программе переселения из ветхого аварийного жилья, уважаемые, уважаемые коллеги, я ставлю мне Они предоставляют решение слова депутата Терещина. Они, да, они, они предоставляют. уважаемые коллеги, я ставлю на голосование. Балаган. Это, Это задание предложения, прошу голосовать. Поддержите меня, пожалуйста. Кто за? Принимается большинством от присутствующих Счетная комиссия, Читайте. А какое предложение? Решить слово. Подождите, я это? сделал два замечания. Подождите. Никто не имеет я права вершить слово депутатам. Регламент Регламент читаю. Регламент Регламент читает. Регламент Регламент Регламент Регламент Регламент за что, Начинающие... можно не надо, не надо. за что можно решение слова? Давайте, ну, как то разберемся, за что человек решать слово. 15. А, ну, Давайте Председатель имеет право Все решать выступающего слова, если он превысил отделенное ему время для выступления. Выступает не по существу а обсуждаемого вопроса, либо использует оскобительное выражение. Я вы выступаю не по существу вопроса. Бюджета города Барадинска. Здесь есть плоти, я никого не оскорбил. Я только принесу факты. Уважаемые коллеги, сколько голосов? Вы 15. 15. 15. Вы, не вы, вы не имеете Присядьте, права. пожалуйста. Вы лишаете слова, присядьте. Уважаемые депутат, я сейчас обращаюсь к прокуратуре. Прав. Прошу дать правовую оценку действиям. Вы лишаете слова, присядьте. Я сейчас обращаюсь к прокуратуре. Присядьте, Прошу вы дать правовую оценку действиям. Соответственно, У вас будет право письменно обратиться. Сейчас вы улишайте слово. Присядьте. Уважаемый представитель прокуратуры. Уже за Скажите свое слово. Вы сядете, депутаты. Не не Хотя депутаты слушать. Присядьте. Я сейчас обращаюсь к прокуратуре. Сказать, правду, дадут у меня выступление зачитали три пункта. И, Я строили, Я зачитали три пункта в соответствии с регламентом, который мне может быть слово. Я из никого не оскорбил. Я выступаю в соответствии Вы с вопросом бюджета. Значит, все. Владимир да. Евгеньевич, я не имею права вмешиваться в месяц, э, процесс, э, вы можете написать письменное обращение, и мы зададим в правовую ассенцию. А, я написал письменное обращение от имени всех депутатов, кто подпишет, вашему руководству в Москву. Прошу. Да, а, предл предл я предлагаю подписать. Предл предл предл предл предл предл Давайте мы их посмотрим, Посетите сколько у нас есть людей, а кто подписывает, не мог за вот эту компанию. Еще желающий есть выступить? Нет. Десятки, пожалуйста, Евгений. Да, Евгений, нет коротенько скажу долго не буду заставлять не буду за все кричать Но Вы все наверное, заметили что у нас барабинский стал намного чище да? бетонные такие у нас такие под мусор бачки да то есть у нас мы все помним за чистоту и красоту пошли выборы депутата законодательного собрания сирийского области а вот на столбах остались портреты. И почему-то их никто не убирает. Кстати, Евгений Евгеньевич, вот вы наш депутат Борсовета, надо уже убрать это, свои портреты. Да, обязательно. Скажите адреса, я сегодня съезжу уберу. Это к бюджету да. относится? Да. это относится к бюджету. Да. Это будет убирать служба благоустройства. А это к относится? Да, да и, сказать, не потом возле вагонного депо. А, пожалуйста, Поверь. дайте мне список всех адресов, сегодня мы все полностью уберем. И не забудьте вашему протеже сказать то же самое. Убрать все голубые листовки по Барабинску. Барабинск уже заголубил. Ответьте за себя, пожалуйста. А за других не надо. А говорить. за себя я ответил. В список, ну, каждый столб, список. Ну, каждый листов, в адрес, все почистят. А все по все сами почистят. Лично съезжу, все и уберусь. Вы для этого вставали? Вы для этого вставали? Вы вставали для этого? Ну я же сказал, что мы будем за чистоту и красоту. Дорогие коллеги, я тоже хотел добавить... Да, прошли выборы, конечно. Три дня эти выборы шли. Законали собрание. Наш коллега Константин Евгеньевич также активно участвовал. Просто мне тоже люди обращаются на остановках. И я просто хотел также добавить коллеге. Просто надо убирать Константин Евгеньевич. Сразу. Неделя прошла все-таки, но уже некрасиво. Вы Смотрите. тоже для этого встали? Ну и ты же видишь меня. Все, все спасибо. Все. Уважаемые коллеги, я прекратить премию. Я прекращаю премию. Меня, за то, пап, что прекратить премию. Прошу голосовать. Кто за? А еще. какие премии? Премия. Кто против? Сергей Владимирович, а мне-то за чужого решающего. Я так что я я принимаю. Уважаем а Уважаемые коллеги, у вас есть на руках проект решения о внесении изменений решения третьей сессии Совета депутатов города Барабинска, Барабинска, района сибирской области номер 21 от 28 12 21 года о бюджете города Бараменска, Барабинска, Барабинск, района сибирской области на 22 и плановый период 23-24 года. Кто за то, чтобы принять данный проект решения за основу, прошу голосовать. Кто за? Против? раздержался, принимается. Изменения и дополнения будут в данный проект решения? Нет. Кто за то, что принять данный проект и в целом, прошу голосовать. То за? Против. Сдержался, принимается. Второй вопрос повестки дня. О софинансировании социально значимого проекта в сфере развития общественной инфраструктуры города Барабинска, Барабинска и области. Также докладывает на Николая Морозова уважаемые коллеги. Также этот вопрос был рассмотрен на профильном комитете, на общей комиссии. Есть необходимость докладывать? Есть или нет? Есть или нет? нет. Пожалуйста, вопросы к Ольге Николаевне. Ольга Николаевна, скажите, может, у кого-то будет? Я подожду. Я пока вас увижу. Не буду, пожалуйста. Не буду. Я еще ничего не хочу говорить. Это, скажите, пожалуйста, а вообще стоимость вот этого вот проекта, еще все в проекте. пока конкрет... Общая стоимость не неизвестная. Самая э, большая субсидия, которая будет, если мы победим в конкурсе, ну, это это я будет 1,5 миллиона. <свят> Соответственно, 30 000, 300 тысяч стофинансирования с местного бюджета, 150 тысяч средств граждан и 3 тысячи средств индивидуальных субсидентов. Вот, считайте. Берем 950. Общий, да? 8000. И этого хватит? А уже небольшой фонд. Нет, ну там воду надо подвести, там все нужно. Подсветка. А вообще работает. как подсветка будет работать? Это все там в комплексе. Нет, ну она только вечером, да, включается там. круглосуточно. ой, ну, всю ночь, да, так, по-русски говоря. В темное время суток, и так будет гореть, да, подсветка. А да. можно сказать? Пожалуйста. Вот вопрос или. Нет, это не вопрос, а вот скорее, ну, а может что... и вопрос. Да. Э, вы знаете, я вот после прошлого заседания, после выступления э, о фонтане, о месте нахождения, я вообще-то вот неделю думаю. И, честно говоря, я артем Ивановича, по-моему, поддерживаю. Почему? Потому что, знаете, я даже на то место сходила, мы же ничего еще не решили. Я вообще с уважением отношусь к Алене, молодец, я восхищалась, что вот нашелся человек, который э, инициативу такую выдвинул, но, знаете, вот на самом деле, вот такой фонтан, это, ну, много значит для Барабинской, мне кажется, у нас есть два центра, это вокзал и площадь Ленина, вот где достойное место. Я вот, если люди там заняты, конечно, я вот предлагала бы что-то внести подобное в благоустройство, то есть вот это, этого сквера, он далеко не будет, еще не скоро станет ну, центром таким же, как вот, допустим, площадь. Может нам стоит подумать о том, где вот этот фонтан нужно поставить. Если его поставить нужно, естественно. Но ну, где? это инициативное бюджетирование. Дело в том, что вам. это вот, допустим, по-моему, вот то же самое, что на северные а поставить, или ну, я не против, все должны. Ну, ну, вас ну, вас ну, спонят, давайте я отвечу на ваш смотреться вопрос. Смотреться хорошо. Значит, что, то, что касается э, проекта фонтан с подсветкой по улице Кирова. Значит, заявка уже подана и одобрена в Министерстве финансов Новосибирской области, то есть документы уже там. То, что касается, о чем вы говорите, значит, центра города. В сегодняшний день э, работает проектная организация, вы все тоже это прекрасно знаете, вы выделяли здесь тоже на очередной сессии деньги, мы торговались с проектной организацией. По объекту, значит, центральная площадь города Баравинская реконструкция, все, чтобы на следующий год э, войти в федеральный, федеральный проект благоустройства малых городов. Так вот, как раз по этому проекту и предусмотрена установка фонтана на центральной площади города Баранинска. То есть это, все, это все есть в перспективе, да. То есть тот фонтан он никак не будет мешать установке фонтана в центре города, на центральной площади. <связь> Пожалуйста, еще вопросы будут? Нет, спасибо, Представьте. Желающий выступить? Да, он не... Для... А вы не объявили на всю сессию или на по одному вопросу? Я по существу. да, Давайте да, по да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, и мокрый тоже хорошо. Главное, чтобы вода была в Баранинске. А вы знаете, я по поводу вот места этого размещения. Вы знаете, что там в принципе не должно было быть а, вот, этого, вот этой площади. Потому что наша администрация продала эти земельные участки, два сформировала и продала демешки. Вот. А два участка, которые значит, напротив магазина Кристалла, она Саша Зинченко продала. Вот. И только когда мы с прокуратурой включились, мы эти участки земельные отдали. Теперь нам администрация говорит, да вот что не, по существу. не, не было там нет, никакого нет, фонтана. А вот даже не по существу. А это по существу а того нет, места нет. установки фонтана. Поэтому. Вы сейчас всех приплетаете, и Гинченко, и Демешка. Ну и как они отдают? А если вы земли участки раздавали да, налево и направо, решение и направо. И направо. Решение с не по закону. Теперь вот здесь собирается фонтан ставить. Там должны быть стоят торговые центры. И наши депутаты все молчали, вот Зинчик из них не боится. Их нет, там торговый центр, там желающие. Помним есть. мы все это. Пожалуйста. Это же хорошо, когда это так обсуждали фонтан. Да. Надо было обсуждать, Можно. когда это было. Слушания были. Надо, когда уже Минфина был. Пожалуйста. Нет. Причем здесь слушание? Наоборот, когда Минфин одобрил, что он будет проект. <как> Понимаете, это да. хорошо. Минфин одобрил. Время идет. Только... Я о вас забуду. Не Вы что то, Сергей Владимирович. Перебивайте. Время Перебивайте. Я про теряете. фонтан. Понимаете, я, я уже говорил, когда на слушаниях, что я сказал, хорошо поставили там лавочки, хорошо сделали парк. Кто против? Сейчас фонтан там устанавливают. Я был только против одного, что у нас... Вот та сторона, если говорить русским языком, здесь все местные, она вообще ну, какая-то обездоленная и убогая получается. Там в районе первой школы, в районе 92-й, там, там вообще ничего нет. У нас все в центре обозначено и все. Сейчас переключились туда. Хорошо, делайте фонтан, ради бога. Пусть фонтан будет там, пусть парк будет там. Но возникает второй вопрос, когда с людьми разговариваешь. А дорога там разбита. К больнице нельзя подъехать, там до такой степени эта Кирова вся раздолбленная. Ну вы посмотрите, ну почему нельзя все в комплексе сделать? Ну. Уперлись в эту Ларионову и погнали туда до фронзы и еще куда там неизвестно. Куда Суслов скажет, туда и пойдут подрядчики. Ну. Дорога-то разбита, там люди в больницу не могут подъехать. Вы понимаете? Ну, с детьми с маленькими едут в эту больницу и трясутся все автобус не может проехать сейчас маршрут проложили там из сельской местности много едет ну смотрите у нас получается губы накрасили, а ноги грязные ну, ну вот реально так и получается почему нельзя до ума вести Роман Валентинович, ну объясните нам сразу в комплекс сделать вы и парк сделать, фонтаны, дорогу в первую очередь по-моему надо было дорогу сделать сначала ну, или все вместе делать одновременно, чтобы люди могли подъезжать к этому парку, не только к парку, там к больнице. Ну, у нас опять сегодня поднимается вопрос о пандемии. Уже в некоторых регионах Российской Федерации вводят опять масочный режим. Опять много народу будет в эту больницу идти, но подъехать невозможно. Причем это не я говорю, я когда стал разговаривать про фонтан, жители говорят, ну надо же сначала наверное, дорогу сделать. Но вещи-то разумные. Я ничего не придумал нового. Все исходим из того, что есть, из реальных событий, те, которые у нас происходят. Тогда этот фонтан и все остальное, и подсветка будет смотреться, когда в совокупности вся эта тоже структура к нему будет создана. У нас все через одно место. Вот идем той стороной темной, и все, не можем все вместе сделать. У меня все, коллеги. Спасибо. Значит, отвечаю, уважаемый Артем Иванович. У нас тоже все по-человечески. Через одно место, не знаю у кого, но докладываю вам, чтобы закрыть этот вопрос, чтобы сильно вы не Что губернатор Новосибирской области, когда был здесь в очередной рабочей своей поездке, принял решение, дал поручение, значит, предоставить проектную документацию, заявку на реконструкцию, на ремонт и реконструкцию дороги по улице Кирова с целью подъезда в центру онтологической помощи строящейся поликлиники, действующей поликлиники, то есть до улицы Максима Горького, до, до улицы Кузнечной. До переулка Кузнечной пока до профессионального вот этот э, кусок дороги будет на следующий год поддержать реконструкцию. Хорошо, я согласен. Меня, вы слышите, о чем я говорил? А вы, я вам ответил на, на все ваши Но понадобилось, нам понадобилось, чтобы приехал губернатор. Я говорю, вы, сами вы? не можем а сделать. Теперь Вы подумайте, вы, когда, ну. вы были, когда шла реконструкция? Сколько дорожной техники работало там? И, то есть нужно построить, по вашему мнению, построить дорогу, а затем начать реконструкцию местных объектов, да. чтобы разбить ее опять самославно. Не да надо разбивать да ничего. А вот мы там делаем мы все другие, А вот это, Но... о чем вы предлагаете, раз через одно место было бы. Поэтому нам понадобилось губернатор. Пока я не вижу там, денег. Нам понадобилось вмешательство губернатора, чтобы <как> получить бюджет деньги, сверх лимитов установленных. Но мы пока не видим этих денег, я не вижу. Я еще раз говорю, Что пока это в бюджет? В бюджет. поручение губернатора было. И он выполняет сейчас и Мораденский район, он и, он и город, Бараминский район. У нас сначала... Уважаемые коллеги, я ставлю на голосование данный вопрос. Кто за то, чтобы принять проект решения о софинансировании социально значимом проекта в сфере развития общественной инфраструктуры города Бараминского, Бараминского района Сибирской области, прошу голосовать. В целом, да, проголосуем? Да. да. Кто за то, чтобы принять в целом, прошу голосовать. Кто за? Против, воздержался, принято, одиногласно. Спасибо. Третий вопрос. повестки Дня внесения изменений решения 4-й сессии Совета депутатов от 30-го на 3 17 номер 30 об утверждении положения в оплате труда депутатов выбранных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муниципальных служащих органов местного самоправления города Барабинска, Барабинск района Новосибирской области. Доклад Бургия Михайловна Морозова. Уважаемые коллеги, также этот вопрос был рассмотрен подробно на всех комитетах. Есть необходимость докладывать или вопросы вопросам принять? Пожалуйста, вопросы поднимите, пожалуйста. Есть вопросы? Нет вопросов? Пожалуйста, представьте. Можете... Подождите, подожди. Я... подожди, подожди, подожди. Куда-то второй. Нет, вот. Выстроим вопросов есть вопросы, закупки. Все... Я... Ух ты большая, пауза. <свят> а вот смотрите. Так, так, так, в котором формирование фонда оплаты выборных, должностных лиц. У нас Сергей Владимирович, они на платной основе, да, работают? Я правильно понимаю? Да. А у него вот тут наименование муниципальных служащих. У него какой классный чин получается? Выборный муниципальный советник первого класса, действительно, второго, третьего. Выборный должностный чин. Нет, нет, да? И это только у муниципальных служащих, да. да, да. Понял. Все. Еще вопросы будут? Нет вопросов? Вопрос подписался. Желающих выступить. Артема. Кого? Не будете выступать? Ну, у вас же нет чьи. Желаю. Желаю. Пойдём, я не Желающие выступить. Уважаемые коллеги, ставлю тогда на голосование, данный проект решения в целом. Да? Да, да. Кто за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за, кто против, поддержался принятия его огласно. Четвертый вопрос по дня о внесении изменений в решении 21 сессии Совета депутатов. стол 12-13 номер об утверждении порядка формирования и использования Муниципального дорожного фонда города Бараминска, Барабинская района Сибирского области. Уважаемые коллеги, также эти вопросы мы подробно рассмотрим на всех комитетах. Есть необходимость докладывать? Нет, нет. Нет. Пожалуйста, вопросы только никакие. Пожалуйста, Артем Ильич. Смотрите, внести следующие изменения за транспортный налог. Ну, то есть тут идет перечисление, что поступает в бюджет, в бюджет города Можно? на формирование муниципального дорожного фонда. А примерно, не можете сказать, какая сумма будет поступать ежегодно? Какая сумма от всех этих? От пений, тут транспортный ну, на налог. Транспортный налог где-то <coughs> около 5 миллионов, 4-800. Как много? Меняется, да? Да, в зависимости от того, сколько, сколько поступит. 30, Это пожалуйста. плановая цифра, но поступить может и меньше. Ну, в принципе, сумма. Ежегодно, да, Ежегодно 5 миллионов, да? Примерно. Пожалуйста, еще вопрос. Нет вопросов? Пожалуйста, представитель, желающий выступить? Нет, ставим на голоса. Здесь сейчас не Давайте Я выступать. Могу. Вы определяетесь? Да, вы не даете ориентироваться. Да, да. Вдруг кто-то еще пойдет. Опять про листовки, опять чистить что-то. Что так, так вот, меня в один тут вопрос волнует, коллеги, изменения У нас, значит, дорожный фонд идет на дворовые территории, многоквартирных домов, проездов в дворовом территории. У нас основная масса к многоквартирным домам, вот эти вот дворовые территории. Они как бы все разбиты у нас получается. Я уже двенадцатый год депутатом каждый раз в наказы пишем именно вот это подъезды к дворовым территориям и не помню ни одного ни раза, причем уже в прокуратуру обращался, что когда положение вышло о дорожном фонде, что вот э, подъезды к дворовым территориям к Кому они относятся? Конечно, это администрация города, собственность. Поэтому их надо делать. Нас люди не могут подъехать. И установили, значит, мусорные баки, все хорошо. Значит, подъехать опять не могут там. Такую И... грязь развезут, там вот буксуют, проезжают, пока их скидывают, закидывают эти баки. Там ямы уже образовались. Но надо как-то делать, если есть деньги. Я не, не просто так спросил про деньги. Понятно, что все идет а при наличии бюджетных средств. Есть деньги, значит делаем. А где вы видели, Артем Иванович, дороги? Ой, Иванович. Молкович. Молкович. Молкович. Молкович. Молкович. Молкович. Молкович. Приобретение дорожной техники для строительство, капитальное содержание дорог общего пользования, дворов в территории многоквартирных домов, проездов в дворов. Я сейчас про проезды говорю в дворовых территориях. Предложение прочитайте, в суть вникните в суть. Пожалуйста. Он был изначально определен в дорожном да, Пожалуйста, да. в Суть вникните в предложение. Я вник. Я вам и говорю, что если есть, надо делать. Мы... Уклад прочитайте, это в наказы. Уже, пожалуйста, да. Еще раз говорю. Приобретение, приобретение дорожной, дорожной эксплуатационной техники, необходимой для строительства, капитального ремонта. Я вам сказал, что когда дор... и содержание. Роман Валентинович, дорог, вы все положение прочитаете, там именно стоит приобретение, проезды к ремонтированным домам. Положение. Техники, для чего техника нужна, а не для ремонта. Не, не на ремонт. Там в самом положении обозначено об этом. В самом нет. положении. Почитайте само положение. Почитайте. Почитайте, Почитайте само. Мы вносим изменения не в это а положение. А И Потом выступайте. Я выступаю. Потому что именно из дорожного фонда идет. И это дорожный, тоже, говорит, дорожный фонд не используется пути э, полезных путей в территориях. Тогда объясните, чья это территория вообще? Муниципальная. В либо, чем вопрос? Либо, либо, Но, либо, и почитайте положение. Там нет. в самом положении есть об этом на прописанном. Понимаете? В самом положении и здесь дальше идет приобретение техники. Для чего? По ну, дорожному фонду. Ну, правильно. Чего? Потому что вы должны это делать за счет дорожного фонда. Именно за счет дорожного фонда. Вот это прописано. Не дороги общего пользования, а именно проезды. Почитайте положение, а потом здесь будем разговаривать. Проставьте. Я читал, поэтому я, я уже не первый раз выступаю по этому положению о Дорожном фонде. А у нас все разбитое, никто не может подъехать. Я вам еще раз объясняю, что подъезжают большие машины, которые грузят эти баки, а и дальше продолжают разбивать дороги, и ямы делать. Потом люди не могут выехать. И ни зимой никак не могут выехать из проезда. Поэтому Дорожный фонд именно туда надо тратить. Существу, пожалуйста. Да, да, ну, дорога, поговорим о дорожном фонде. Знаете, в Барабинске никакого дорожного фонда не хватит, а, чтобы дороги привезти. Вот Те обещания, которые вдавали своим избирателям, они не будут исполнены. А если будут исполнены, будут э, исполнены надлежащим образом. Давайте вспомним улицу Ломоносова, которая ремонтировалась, Вот, пока не вмешался Всероссийский Народный фронт. Министерство транспорта, там уже фактически деньги замахнули, уже за эту дорогу заплатить. Остановили, слава богу, по гарантии переделывали. Этот мужик, это не русский, который на этом катке, он как подъедет вот так вот трехобарев начинает. Вот, хотел, хотел деньги получить. А, Переул Халтурина, то есть дороги, что там, два года. Все помнят, на Халтуре или на Халтурино. Все ходят там, и вот там дети у Афанасьевой ходят все. Дорога потрескалась, никому нафиг ничего не надо. Никто подрядчику даже не позвонил, не удосужился поинтересоваться, когда по гарантии дорогу сделают. Пока это в общественной организации не вмешалось, средства массовой информации не попало. И так же будет с другими дорогами. Никакого фонда не хватит дорожного, чтобы а, руководство нашего города хорошо делало дороги. Хоть это золотом засыпьте сюда. Мы это видим все. И по дорогам, по строительству, и по ЖКХ. Поэтому у нас беда большая. По разности. Что касается вот сейчас подъездов придомовых территорий, я хотел бы тоже вот депутатам обратиться и главе города. Давайте все-таки опубликуем список дворов по комфортно городской среде, в какой очередности они идут. Потому что у людей очень много вопросов. Почему этот дом, почему не этот дом? Вот. Честно признаемся, что у нас там 35-37 домов. какой непоследовательность, чтобы голову людям не морочить. Что в следующем году сделано, в следующем году сделано. Знаем, что деньги выделяются только в ограниченном количестве на один двор. А людей это очень сильно беспокоит. Людей беспокоит очистка снега. Сейчас сидит у госпожа Афанасьева, помните, как мы здесь переживали покупать трактор или Toyota Camry? Что вы предпочли? Toyota Camry. У нас дороги чтобы содержаться, нужна техника. А теперь мы начинаем принимать технику. тут вот тогда нужно было покупать трактор, а не Toyota Camry. Кстати, вопрос, вопрос. вопрос. вопрос. такой. Уважаемые коллеги, у вас есть вопрос? Проект решения на руках ставлен на голосование. В целом, кто за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принимается. Пятый вопрос повестки дня у нас о внесении изменения решения Совета депутатов города Барабинска, Барабинской района Сибирской области 5.07.22.046. Разведение положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Барабинска, Барабинской района Сибирьской области доклады в Бабинской Алену Александровна. Уважаемые коллеги, этот вопрос также был рассмотрен подробно на всех комитетах. Есть необходимые доклады? Нет. Нет. Нет, пару вопросов. Пожалуйста. Скажите, вот в рамках требования законодательства все происходит? Да, в рамках требования законодательства 67 На прошлой сессии, как помните, принимали, и уже тут следом пришло изменение законодательства. Да. Пожалуйста, еще вопрос. Вот. Желающие выступить вы вопрос. эти должности, кандидаты, конкурсные комиссии, изменения. бубенчиками трясем. Вот. Потом ублажаем 13 депутатов, чтобы пройти. И проходим. Мы сейчас на самом деле должны не обсуждать изменения в какое-то положение, а о конкурсном отборе. Мы должны обсуждать на самом деле... Возврат прямых выборов в городе Барабинске. Это будет правильно. Законодательство стремительно меняется. Сейчас обсуждается тридцать первый закон. Есть перспективы того, что советы депутатов будут упразднены. Сельские. Это важно. вопрос. Опять не относится Нет, не относятся к теме никак. Мы сейчас изменения. Решение. Мы никак не, не обсуждаем прямые выборы, никакие другие. Мы пожалуйста. Мы обсуждаем положение, пожалуйста. Выборы, на вы почему мне Ну, положение. Изменение в положении. Но какое это отношение, что прямые выборы? У вас есть выступление, встаньте, выступите. А, поэтому. Мы должны нет вопрос обсуждать, мы должны возвращать выборы, Я еще раз говорю. А, либо либо, либо упразднять эту администрацию полностью. Вы не, по не это пожалуйста. Спасибо большое, я дополнительно потом все это доложу вам. Доложу. Уважаемые коллеги, у вас есть на руках проект решения, ставлю его в Подождите, подождите я, я еще не еще? Ну, Конечно, у, вас, да. у нас есть двух да. депутатов. А у вас есть группы закрывать депутатов, да? Вы по существу выступаете, и никто вам закрывать не будет, Ротко, Статья Николаевич. Здесь сейчас фотографиями столбиков трясут, а что они новостеровскими не трясут, уважаемый Сергей я за себя отвечу, пожалуйста, Артему. Мне нравится, когда все дело. Ну что, давайте работать. Давайте. Работать давайте. каким образом? Раз, два, три и разбежали. О, работа! работа. Подняли работа. руки и разбежать. Когда начинают выступать, говорить не надо. Выступайте, Артем Иванович. Я... Все так. уже? Нет, я очки забыл. Мы заговорили. Можно ваши? Сейчас возьмем очки. Вносим изменения, коллеги, по отбору главы города. Мне я просто заговорились, не успел вопрос задать. А вообще, на самом деле, поднял правильный вопрос, меняется, что 31 закон, проект находится на рассмотрении. И далее там написано, если его в декабре принимают, да, то есть администрация работать будет, пока совет работает, до 26 -го года. А дальше ликвидация городских, сельских поселений происходит администрации. Все это ликвидируется, если его примут. Вот. И там написано, самое интересное, если его в декабре примут, вот эти изменения, они непосредственно связаны с этим, каким образом будут проводиться выборы, если с 1 января 2023 года выборы депутатов и выборы глав городских и сельских поселений не проводятся. Мне бы вот этот вопрос. Зачем как... забастовки вот а? депутатов уйдут и на сиденье? А что я не Буровлю. Там проект закона так гласит, вы Ой, почитаете еще даже не, не приняли. И не приняли. Не я и говорю проект закона. Я же говорю, вы не перебивайте. А если его примут в декабре, да, естественно, тогда будем говорить об этом. Нас сегодня не говорили не про муниципальную комиссию, ее сегодня убирают. Договорились. Папа. Договоримся дальше. В декабре принимают, в 26 году. Существу, но, вы что это, за Госдуму решаете? Я не решаю за Госдуму. Как я могу? Вы что, как я могу на Госдуму вы вы? Ну сотрудник. да, да, да, да, да, да, да, конечно. Меня вот эти вот изменения, как мы будем проводить выборы? Вот что интересно, если примут, я же говорю, я русским языком, вас, понимаете, не ни английским, не ни французским. Не украинским. Я говорю <связан> русским языком. Как это <связан> все будет происходить? Может быть, вы поясните нам? Что я должен <связан> пояснить? Если закон примут... вам Госдума да. все пояснит нам. Затем Иванович, вы являетесь председателем комиссии по законности. И ага. вы встаете выступаете в таком ключе. Не знаете, В каком ключе? Комиссия... Вот меня Этот вопрос то, подробно приняла заключение принять на сессии. Вы и... Правильно, я говорите. встаю и говорю, меня интересует. Я а точно не пойму. Ну, может быть, вы знаете, у вас больше информации. Уважаемые коллеги, у вас ну. на руках проект решения. Ставлю его на голосование в целом. Нет возражения? Кто за то, что принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за? Против. Воздержавшийся. Решение принимает. Шестой вопрос повестки дня у нас о внесении изменений в решение Совета депутатов города Барабинска, Барабинск районного судового области корр 15.02.2006, номер 13, об убеждении положения о порядке проведения публичных слушаний в городе Барабинск. Также докладывает Алена Уважаемые коллеги, также этот вопрос был рассмотрен на всех комитетах. Есть необходимость докладывать? Нет? Пожалуйста, вопросы к Нет вопросов? Нет. Саша, нет вопросов нет вопросов? Нет выступления. Пожалуйста. <свят> знаете, коллеги, это не из-за дефицита общения с людьми, а я стараюсь выступить, я стараюсь просто донести, а мнение людей и ваших, в том числе избирателей, к сожалению, у нас так происходит, что председатель Совета депутатов не хочет видеть и слышать правду. Существенно... Это как раз по поводу публичных слушаний. Вот опять он начинает перебивать а вот это вот невидение, и нежелание увидеть правды. Оно ни к чему хорошему не приводит. Что касается публичных слушаний. Нас, конечно, приглашают на эти публичные слушания, но... Насколько это все открыто происходит, насколько это все доступно происходит. Коронавирус у нас начался, насколько я помню, там, в девятнадцатом году. В администрацию города Барабинска попасть нельзя даже после того, как губернатор снял ограничения. Люди приходят, целуют бутылечек, там происходит, район. приглашают сколько-то специалисты и все. То есть ни в коем доступе населения к органам управления специалистам нет. Такого нет ни не в администрации Баратнинского района, такого нет в правительственном Сибирской области. Вы все можете со своим удостоверением туда вне. Удостоверение для меня это способ просто не выписывать пропуск правительства. Все. для Единственный момент, когда я его использую. Но любой гражданин может туда записаться на прием, развернуть паспорт, получить доступ туда. Что касается публичных слушаний. Мы давно уже перестали печатать, печататься в газете «Барабинский вестник». Понятно, по каким причинам. Вроде бы как по экономическим, но для того, чтобы люди как можно... Меньше знали то, что происходит у нас в Совете, по какие слушания проходят, какие земельные участки кому выделяются, где какие изменения происходят. Знаете, признаюсь честно, даже я не всегда успеваю отслеживать то, что происходит у нас с землей, с назначением, с разрешением. Будучи депутатом, активно стараюсь все контролировать. Поэтому простому гражданину узнать о публичных слушаний или принять участие в них просто не представляется возможным. А, поэтому понятно, что вы сейчас, наши уважаемые депутаты, примите это положение, но оно больше носит такой ритуальный характер. Приняли, опубликовали в газете, которая там выпускается с тиражом определенным количеством, распространяется, а то и просто в печке сжигают, чтобы никто ничего не знал. Поэтому никакой публичности Совета депутатов, к сожалению, никакой публичности работы администрации в городе Барабинске не приходится. Доступа к первым лицам, если есть, то через коридоры, доступ в это помещение через охрану, доступ СМИ Константин, через скандал, по существу не выступление депутатов, вот такой комментарий. Если вы считаете, что это норма, вы тогда придите своим избирателям и скажите, я считаю, что это норма. Что вы не можете попасть, что вы не можете решить свой вопрос, и вы не можете общаться с нашей администрацией. И что они вам это скажут? Спасибо. Уважаемые коллеги. Мы сегодня выносим, в публичные слушания, что может проходить через госуслуги, а такие обсуждения будут, что доступа никого нет. Сейчас, как никогда, доступ информационный, я считаю, намного выше, чем был ну, 10 лет назад. Вся информация публикуется на сайте администрации, во всех интернет-порталах. Все это, это общедоступно. Понятно. Это понятно. Что понятно? Имеется в виду вопрос: жители не могут попасть в администрацию. Кто Отменили масочный может? пыль Но он может? приходит и мне говорят об этом. Я Кто здесь полностью не согласен. Все жители мобилин. жители мобилин. не могут Кто попасть, не что, что здесь стоят, вызывают специалиста, охранник не пропускает. Потому что постановление mm. губернатора о закрытии муниципальных органов оно не отменено. Хорошо, а себя, как? вы себя уважайте, Маленечко Раз смотрите, что смотрите так, как вас вот нужен скандал, и вот эти вот... Э, Никаких скандалов. Нужна, нужна. Себя уважать, не унижать это себя. Ну, нужна информация объективно. И То есть мы сегодня входим... Все, кто желающий, должен войти сюда, желающий, он попадает. И так вы говорите, там, вы тоже же на личный прием. Точно так же, о чем сейчас Константин Иванович А как попасть сказал? на публичное слушание, если вы говорите, ничего Очень не отменено? Не публичное слушание запускается. То есть там запускаем, а здесь не запускаем? Да, человек идет, говорит, я на публичное слушание. А Более в постановлении так губернатора написано. Человек пришел, сказал, у меня аккредитация СМИ, ему говорят, иди туда, охрану позову. Константин я думаю, не, не аккредитация никакой. Понимаете? Человек сидит спокойно, как житель, и слушает. Она может быть вашей приемной, есть аккредитация. Уважаемые коллеги, ставим на голосование вопрос о внесении изменений. Совет депутатов города Барабинска, Барабинская района Сибирской области от 15.02.200.013 -го о подтверждении положения о порядке проведения публичных слушаний в городе Барабинске. Ставим голосование в целом. Кто за данное проект решения, прошу голосовать, кто за против? Поддержался, принимается согласно. Следующий вопрос повестки дня. внесении изменений в решении второй сессии Совета депутатов от 28.10.21.15 на подтверждение положения в муниципальном жилищном контроле в городе Барабинске и Барабинск, района Сибирской области с изменениями внесенного решения Совета депутатов города Барабинска и Барабинск, района Сибирской области от 24.2.22 номер 39 у нас докладывает Михаил Ирина Владимировна, заместитель начальника управления идостроительства и ЖКХ администрации города Барабинска. Уважаемые коллеги, также этот вопрос рассматривался подробно на общей комиссии, на кофейном комитете. Есть необходимость докладывать? И мы перейдем к вопросам. Пожалуйста, вопросы Ирине Ирина Владимировна, вот тут у вас стоит, да, на первой странице, открыть. Угу. Объекты контроля, отнесенных к категории высокого риска, это какие объекты? Положение указано в положении указаны все. Основное положение открыто, все указано. Ну какие объекты, скажите. Но я сейчас не помню, это нужно положение открывать. Хорошо. Еще вопросы? Нет вопросов? Пожалуйста, представьте. Желающий выступить. начали говорить про жилищно-муниципальный контроль, вот. значит, хотел бы вернуться вот этому гражданину, я его фамилию постоянно забываю, вот здесь фотографии моих вот этих плакатов вот, трес, и к Хайруле из Басарову, значит, уважаемые депутаты, вот, коллеги, трес бумажками, убедительная просьба, мой телефон знаете, отправьте фотографии, где на столбах сохранились мои... А, значит, агитационные материалы а, либо я сам лично либо кто-то другой съездит и мы их уберем это раз второе значит уважаемые коллеги из Басаров, гражданин который я постоянно фамилию забыл имена За наверное и, да и вот значит вы вы наберитесь смелости пожалуйста вот и такие же фотографии распечатайте и треханите перед значит перед гражданином, который занял первое место. То есть тогда я смогу вас считать смелыми мужчинами вот, и, э, как сказать, признать вашу э, смелость. Вот, что касается жилищного контроля, то есть ну, здесь изменения вносятся. Я, естественно, что проголосую. Положение принято, положение работает, поэтому все, думаю, что будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Еще желающие есть выступить? Уважаемые коллеги, ставлю на голосование. В целом, у вас есть в руках проект решения. Кто за то, чтобы принять данный проект решения, в целом прошу голосовать. Кто за, против, воздержался, принято и Восьмой вопрос по дня. Внесение изменения в правила землетворения и застройки города Барабинска. Сибирск областей упоминание о 43 й сессии совета депутатов города Барановска Барановского области от 12.10.2010 г. № Также у нас Владимир Ладинин докладчик. Ой, извиняюсь, Сламанов Евгений Ладинин, извините, Павлушин Владимир. Президент, я шучу. Уважаемые, коллеги, дамы и проект решения был рассмотрен на профильном комитете на общей комиссии есть необходимость докладывать нет, нет? пожалуйста вопросы ре а почему определили минимальный отступ под от границ земельного участка для объектов капитального строительства с ценным видом разрешенного использования мульметра со сложившейся городской застройкой Потому что те параметры, которые были, они ну, фактически сложились, поэтому может их там быть. С этим изменили на миллиметр. А если конфликт на Мы будем сейчас. рассматривать Пожалуйста, ситуацию. Пожалуйста, еще вопросы. Саша, ты желающий выставку? проект решения. Предлагаю принять в целом. Нет возражений. Нет. Кто за то, что принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за. Против. Принято. И последний вопрос в повестке дня, который мы с вами дополняли с голосом, не изменений решения Совета Крепутатов города Барабинска. В района Сибирской области от 7.09.2010 номер 367 о порядке управления распоряжением имуществом находящейся в собственности города Барабинска Барабинск, в района Сибирской области. Также у нас докладывает Ирина Геннадьевна. Уважаемые коллеги, вопрос был рассмотрен на всех комитетах. Есть необходимость докладывать? Нет? Нет? Пожалуйста, вопросы к Ирина Нет вопросов? Желающие выступить, пожалуйста, прими. Собственности города Барабинска. У нас имеется имущество собственности города Барабинска. Я опять возвращаюсь к тому, что волнует население. Ленина 130 стоит и медленно разрушается. Каким образом управляет администрацией <coughs> имуществом, не делая ни реконструкцию, отсутствует строительство. Вообще ничего в этом направлении не делается, мне непонятно, как они управляют имуществом, недвижимое имуществом своей собственностью. Медленно и верно разрушают его. Ну, ну вот давайте посмотреть, с 2008 года признано здание аварийное, 25 комнат там стоит, и они медленно и верно разрушаются. Любой нормальный человек скажет, что администрация делает это умышленно, разрушает, я сейчас для прокуратуры говорю, для прокуратуры, еще 33 раз повторю. Медленно и верно разрушает, никто не принимает никаких действий. Есть программы, ни в одну программу никуда, ничего. де Дефакто сейчас придется тратить деньги на специалистов, опять проводить обследование. Они, вот мое личное мнение, когда 14 лет никаких движений нет Причем они сами могут это сделать Разрешение выдать на реконструкцию Никто ничего не делает Берут и разрушают умышленно Для чего это делается? Вопрос остается открытым Только один ответ Нужен земельный участок в центре, возле вокзала Большой участок земельный, Но Здание рухнет, кто там есть под ним, там две семьи осталось, возможно, ли предает. Пока до беды не дойдет, никто никуда не двигается. Вот так вот у нас управляется муниципальным жилищным фондом, ну. где должны проживать люди и тысячи человек, нуждающих в жилых помещениях. Ну. Но так же не должно быть. Как-то надо куда-то двигаться, надо, что-то надо делать. В центре города стоит здание, все грязное, все черное. Там одно здание уже горело. Брошенная бывшей службы санитарной, которая в Омске уже горела, тушили его там, чуть не сгорели. Бараки были Тоже брошенная. Собственник где-то в Омске находится. И здесь такая же история. Нельзя так управлять. У нас нормальный хозяин не может управлять своим имуществом. Я думаю, никто из вас в своем собственном доме... 14 лет не сидит и не ждет Когда он дверь отвалится или еще что-то развалится И разрушится ну, У меня был такой избиратель там Он по советски ну, Ходил там, переживал Что же депутат сделал ну, сказал: ты иди в собственный дом, крышу сделать А крыша рухнула, уже несколько лет стоит Так и здесь Ну все бросил и уехал на Новосибирск Пока другие не приехали, не отремонтировали Поэтому так и здесь Та же самая картина Но если вы управляете, это ваше имущество ну, значит, что-то делайте. Ничего не делается. И положение есть, и все есть. И можно в программы какие-то войти. Ничего подобного не делается. То есть полное бездействие. И все на это спокойно смотрят. Включая правоохранительные органы. На Комарова 23А. Все смотрят спокойно и ждут в том, что будет делать. Да ничего не будет делаться. Там до беды уже недалеко. Реально до беды. Потолок деревянный уже весь прогнил, все прогнил. Ну. У меня все, коллега. Спасибо. <связывая> ну, <связывая> к... <связывая> Поскольку Постоль по так называемый девятый вопрос был с голоса, как бы я не, не совсем как бы, долго, как бы подготовиться к нему, но, <связывая> поступают сигналы. То есть от жителей на потому что имеются квартиры, которые находятся в муниципальной собственности, вот, и там есть большие задолженности там, за тепло, за воду, ну, в основном за тепло, конечно. Вот, и надо понимать, что вот эти вот квартиры, которые в муниципальной собственности имеются задолженность за тепло, это тепло ложится все на других жителей города Барабинска. Потому что мы оплачиваем и текущий ремонт, и тепло, и воду, и канализацию собственно говоря, в один кошелек в УПЖКХ а, поэтому, ну и при этом знаете, насколько ну, несколько случаев было я потом уточню, чтобы это не было голословно а, вот, была такая ситуация, что, ну, то есть, условно, дом а, ну, не, не осуществляет, допустим, текущий ремонт или какое-то обслуживание ну потому что у вас а, на доме большая задолженность вот, начинает выяснять какая задолженность, оказывается, что каким-то объектам, которые принадлежат значит, администрации. Я эти моменты обязательно людей найду, опрошу и предоставлю и депутатам, и администрации. Вот. поэтому, ну, здесь Артем Иванович сказал по поводу муниципальной собственности, управления. Ну, земельные участки тоже муниципальная собственность. То имущество, которое было возможно продать по заниженным ценам, все уже продали, а практически ничего не осталось, как они говорят, по закону. И в завершении сессии, уважаемые коллеги, я там подготовил обращение к генеральному прокурору, то есть я вот раздал всем ознакомиться, значит, я сам подписал. Вот, поэтому предлагаю депутатам всем сделать то же самое. То есть, если ничего не выяснит прокуратура, ну, значит, ничего не выяснит. Если все-таки прокуратура принят какие-то меры, значит, это будет наша депутатская работа. Поэтому, уважаемые коллеги, призываю подписать это письмо. Остальний Я призываю. публично его размещу, чтобы это не призываю, было не тайком. Делали, пожалуйста. Спасибо большое. Еще желаю есть? Нет, ставлю на голосование. Шите, а, пожалуйста, эти методы. Уважаемые депутаты. Мы сегодня вот уже в очередной раз стали свидетелями так вот, популистических вот таких вот выпадов ряда депутатов, которые на каждое выступление просто приходят, забалтывают не тот вопрос, который разбирается, а так, кто что хочет, тот, кто и молотит. Является. Все в лес кто-то под дрова. Так вот, просто стыдно за таких депутатов того, чтобы использовать сессию своих каких-то личных интересов И потом, э те вопросы, которые сегодня, вот последний вопрос, старый, все понимаем, вносим, вносим э изменения э законодательности законодательной инициативы прокуратуры. О том, на наделение э администрации города Барабинска полномочия по решению концессионных э вопросов которые не были предусмотрены. Нет, один с заявлениями со своими, другой с муниципальным э, имуществом, вообще не относящиеся сюда к этой теме. Просто э, жалко потраченного времени вот это вот на пустую болтологию, которая ни к чему не, это никогда не приводит. А вам большое спасибо за вашу плодотворную работу, полноценную. Уважаемые коллеги, у вас есть на руках проект решения, ставлен голосование в целом. Кто за то, что приняли данный проект решения в целом, прошу голосовать, кто за. Роман Валентинович, ну в общем в положении. Против. Мы, Мы и говорим по положению. Пойдем, Маш, по Против Владимир, по подождите. Против. По Воздержавшись. Вот, Решение принимается. Уважаемые коллеги, все вопросы повестки не рассмотрены, сессия является